чем меня поразил вельский район когда я туда э, приехал руководитель тем что э, люди э, смотрят на решение проблем конструктивно дух времени сегодня такой что нужно заниматься бизнесом нужно развивать свои малые территории нужно вкладывать свои малые территории и привлекать туда людей для того чтобы они э, пользовались услугами того или иного э, бизнеса у нас есть очень интересное предприятие Предприятие новое, ребята э, стали производить брусчатку, вообще купили установку, стали производить брусчатку. Мы посчитали экономику вместе с ними и нам э, именно в Вельском районе выгоднее укладывать брусчатку, чем новый асфальт. И ремонтировать намного дешевле брусчатку, чем асфальт. И из-за этого у нас очень много теперь дорог и там наша набережная, они все в брусчатке. На самом деле самозанятость населения и развитие бизнеса, это ведь и налогооблагаемая база нашего государства. Что очень важно сегодня, что малый бизнес приносит львиную долю денежных средств для того, чтобы развивалось наше государство. Это первое. Второе. Где родился, там и пригодился. Третье. Местные к столу уместные. «Малым городам большое будущее» – эта фраза для Вельского района звучит очень правильно и именно в это время нужно. Потому что именно сейчас в Вельском районе происходит становление малого бизнеса, который идет и работает на развитие нашего прекрасного района. Это и туризм, это и производство материалов, это и гастрономическая деятельность. Много разной деятельности, которая направлена именно внутри района, но она же привлекает и гостей в наш район. Соответственно, бизнес он начинается с малых городов, а потом уже масштабируется на большие. Я глубоко убежден, как глава района, как глава округа теперь, что э, основная опора власти именно малый и средний бизнес, который базируется на территории. До крупного бизнеса по, с точки зрения принятия решений порой очень сложно достучаться. А малые предприниматели, которые живут на месте, которые хотят э, развивать свою территорию, они всегда готовы прийти на помощь. И для меня это очень важно. Сейчас, наверное, для всех нас основная задача закрепить людей на территории. Наша основная проблема, проблема нашего региона – это отток населения. Знаете, молодые люди, которые родились и выросли на сельской территории, они все хотят видеть лучшую жизнь. Если мы не будем давать возможности им развиваться на месте, они обязательно оттуда уедут. Поэтому наша основная задача сегодня, такой, наверное, платформу для развития малого и среднего предпринимательства на местах создать для того, чтобы закрепить прежде всего молодежь. Из главного, наверное, что я могу смело себе занести в, в актив, это то, что мы создали такую рабочую, живую площадку для общения предпринимателей. Причем э, участвуют в нашем совете предпринимателей, который возобновил свою работу активно, именно э, молодые начинающие предприниматели, у которых очень много вопросов, у которых горят глаза и которые хотят что-то делать. Для меня большое будущее малых территорий – это видеть молодых, активных ребят, которые возвращаются на свою малую родину. Говорю об активных жителях и сразу вспоминается Кинозерия, настоящая жемчужина Плесецкого района, где живут очень активные люди, которые не только хотят сделать свою жизнь лучше, но и многое для этого делают. Моя мечта – вот этот настрой жителей Кинозерия передать всем остальным. И я думаю, это станет нашей задачей и целью на ближайшее будущее.